что уже видно и слышно, поэтому, друзья, прошу прощения за техническую заминку, что мы немножко не начали а, с первого раза. Поэтому я хочу еще раз всех поприветствовать на нашем уже 13-м People Management Live Talk'е. Я с удовольствием хочу представить сегодня нашего спикера. Это Игорь Гудс, основатель шведско-украинского проекта Develop Your Business. Игорь также является бизнесменом, системным исследователем конкуренции, эксперт по стратегическому маркетингу и оценку бизнес-модели. У него огромный список регалий, потому что в течение последних 10 лет он входит в борды компании из разных отраслей и, помогает им усилить свою конкурентоспособность. Также в прошлом он был директор по стратегическому маркетингу, маркетингу и развитию Брокард Украина» в период кризисного активного роста 3 десятый 10 год. Он входит в число топ-100 самых богатых компаний страны сегодня, защищал диссертацию по поведенческой экономике и очень-очень много интересного у него из практического опыта, который он с удовольствием сегодня с нами поделится. А, Игорь, у меня к вам первый вопрос. А, два месяца, ну, практически весь бизнес Украины находится на неком карантине. Что у нас отобрал карантин? Алена, мне так понравилось, как у меня представляли, сказали, что я вхожу в топ стол самых богатых, и чуть ли не сказали людей, как бы мне хотелось там быть. Но, к сожалению, только компания Bracard входит в топ-100 самых прибыльных. Я этим очень горжусь. Мы действительно сделали невозможное с этой компанией. Она, она до сих пор остается на таких позициях. Людмила, к слову, активный слушатель наших лайф-толков. Я надеюсь, что сегодня она тоже с нами. Ну, смотрите, что нас отобрал карантин? Вот, на самом деле, наверное, самое главное — это социальное общение. Мы же существа социальные. И если мы вспомним два месяца назад, когда мы ходили, например, в ресторан, мы думали, что мы ходим в ресторан только покушать, но на самом деле мы часто использовали такое слово атмосфера думали, что атмосфера в ресторане создается только дизайном. На самом деле атмосфера в ресторане создается посетителям, людьми, которые вокруг и мы, можно сказать, что определенным образом мы потребляем друг друга, когда мы ходим в такие общественные места. Нам очень важно, мы рассматриваем друг друга, мы наблюдаем друг за другом. Вот это социальное общение, наверное, это самое главное, что у нас отобрал карантин, но ну, не знаю, это очень, очень легко в этом убедиться, потому что если я не знаю, может быть, немногие молодые ребята это помнят, но я хорошо помню 90-е годы. И в 90-е годы у нас было развлечения гораздо меньше, чем сегодня мы имеем со всеми ограничениями. Какие супермаркеты, вот, какие телевизоры. То есть мы сегодня имеем развлечений гораздо больше, чем это было там, лет 20-25 назад. А вот именно социальное общение. Но есть еще один нюанс, связанный с Украиной. Вообще с такими странами, как я называю казацкими такими свободолюбимыми странами, что еще у нас отобрал карантин, вот американцы недавно сделали интересное исследование, Бумберг когда опубликовал, что на самом деле до карантина люди находились на улице всего 8% времени. Остальное время в офисе, дома, в автомобиле, то есть в закрытом пространстве, как и сейчас. Но вот э, сам факт, э, значит, находиться в заточении в автомобиле или в офисе, но принимать решение самому, вот этого нас лишили. То есть мы все равно карантин отменят, мы точно так же будем дурака валять и сидеть в офисе. Или в автомобиле, да. Но зато мы сами это решаем. Для нас это очень важно. У нас в Украине наша Мы страна, у которой, наверное, ну, можно сказать, что это не знает, это наша такая национальная идея, что ли, или один из наших лозунгов, который звучит так: у нас запрещать запрещено. Запрещать запрещено. Да, в одной из, из дискуссий вы сказали, что обычные кризисы, они как волки, санитары леса, приходят за слабыми, неэффективными, отсталыми и, и ускоряют тем самым эволюцию. Но этот кризис, он вызванный пандемией, несет в себе форму несправедливости. Чем несправедливо, в чем именно несправедливость кризиса двадцатого года, по вашему мнению? Да, но обычные экономические или финансовые кризисы, как мы называли предыдущие, я считаю, что они действительно, они, очень, они нужны и полезны для экономики, как вы уже сказали, они действительно вот, как, они очищают слабых, неэффективных компаний, потому что когда все хорошо, всем хорошо, легко зарабатывается, когда наступает кризис, он сразу все оголяет, мы сразу видим, кто мы есть, насколько эффективен наш бизнес, компания, насколько мы готовы держать удар. Ну вот этот кризис, конечно, да, в нем есть два элемента, ну кроме страха за нашу жизнь, за здоровье, есть еще очень неприятный элемент вот такого административного вмешательства, когда э, вот этот карантин, собственно, это решение не рыночное, не конкурентное. Это просто вот составлен какой-то список правительством. Ты работаешь, ты не работаешь, вы влево, вы вправо. Вот, и в итоге вот я сейчас на Подоле переходил дорогу, пробка на Подоле. Мы на карантине до 12 часов, на Подоле уже пробка. Если выйти просто пройтись по Киеву, то, в общем-то, ты понимаешь, что огромная часть страны живет жизнью жизни вот, той же, которая жила. Этот факт о несправедливости очень сильно влияет на, ну, скажем так, еще очень такую неокрепшую у нас конкурентную среду, которая вот совершенно недавно сформировалась, и мы все очень долго ждали, когда же у нас наконец-то наступят такие вот нормальные цивилизованные конкурентные правила. И вот этот, этот карантин, эти административные вмешательства, они, конечно, эту, эту ситуацию нарушают. Потому что, например, если... Ну, зачастую ваши прямые конкуренты, наверное, тоже находятся в таком ситуации, как вы, но есть, ну, границ четких на рынках нет. Есть такая понятие, как товары-субституты, когда можно, покупатель может заменить вашу продукцию чем-то другим, или заменить место покупки, пойти в другое, или канал покупки заменить. Вот если вот в этих субститутах где-то кто-то остался работать, он сегодня занимается выростом клиентом, фактически перетягивает ваши клиент. То есть это продлится 2-3 месяца, и люди сделают несколько раз покупки в другом месте, они могут к этому привыкнуть. Это, конечно, очень несправедливо. Ну, не говоря уже о том, что у нас же еще страна нарушителей, мы очень многие нарушают эти карантинные правила, и очень многих порядочных бизнесменов, которые строили свои бизнесы вот, на каких-то определенных принципах, на правилах, и, в общем-то, мы же с вами и на Майдан выходили за, за правила прежде всего. И сегодня, если вы, вы видите, что другие игроки на рынке эти правила нарушают, перед вами становится такой, такая вот дилемма очень интересная. Но то Что же мне делать? И вас вроде как провоцируют и подталкивают к тому, чтобы вы эти правила нарушали. Потому что с одной стороны выживание компании, с другой стороны правила и вести себя как цивилизованный бизнесмен. Вот это очень-очень нехорошо. Поэтому, ну, я уже не говорю о том, что мы видим, как очень многим компаниям просто ну по необъяснимым причинам разрешили работать. Вот, и ну, в этом есть очень большой фактор несвоевременности вы как раз тоже в одном из интервью говорили про, про то, что экзамен на кризис дадут бо... компании, которые э, более циничные. Почему именно циники в кризис соберут больше бонусов? Ну, я это говорю не с радостью, я это говорю с огорчением большим. Но, к сожалению, это, как вам сказать, всемирно признанный факт. Об этом, я впервые об этом услышал в 2008-2009 году, когда мы переживали очень серьезный мировой финансовый кризис. Именно тогда как раз на Западе многие эксперты говорили, что в этой ситуации, конечно, больше бонусов получат циничные компании. Или, скажем так, прагматичные. Вот, поэтому, к сожалению, в каждом кризисе, Ну, кризис очень часто ставит такие дилеммы. Я, вот, вы вспоминали уже мою колонку. Я недавно писал о том, что вот мы столкнемся в конце апреля с дилеммой экономика против этики. И кризис очень много ставит таких вопросов, когда деньги становятся против этики или деньги против совести. И... Конечно же, к сожалению, это та ситуация, когда руководителям или владельцам компании нужно принимать очень много непопулярных решений, которые нуждаются в прагматизме, жесткости подхода, очень уверенности. Нужно поступать очень часто, скажем так, на грани вот твоих этических убеждений, на грани каких-то совести, наверное, можно так говорить и так далее. И вот, конечно же, если... Ну, я бы сказал так, что кризис... Это тяжелое время для романтиков. Романтикам э, очень тяжело пережить этот кризис, к сожалению. Это тоже его очень большая такая негативная часть этого кризиса. И в том числе карантина, о котором мы сами говорили, его несправедливости. Потому что вот эта наша креативная экономика, молодая экономика, которая появилась в Украине в последние годы, она как раз больше всего пострадала от кризиса. Я имею в виду эти маленькие рестораны различные, вот, кафешки, кофейни и все прочее. То есть, конечно же, ценники, прагматики, которые очень быстро, не задумываясь, обрезают все хвосты и разрушают мосты за собой, или в общем-то, не задумываются какие то обязательства этических, они, конечно, очень быстро и легко приводят дело в порядок. Но это краткосрочный эффект. Я хочу вот, на волосы, на тему, да, что это краткосрочный эффект. Не нужно смотреть на этих ценников, если вы смотрите в будущее и строите действительно серьезную компанию. Угу. А как поведет себя корпоративная культура? То есть, как выжить и не разрушить то, что создавалось годами? Вот вы как раз говорите про то, что появятся циники, но это краткосрочно. Как не навредить будущему компании? Ну, корпоративная культура, я говорю, сейчас дают экзамен. Это действительно очень серьезный экзамен, вот, потому что сегодня просто можно отвечать за слово. Вот, два месяца назад я заходил в офисы компании, и все стены увешаны, наши ценности. Это буквально через там, неделю или две, когда начался кризис, все эти плакаты на стенах остались, только ценности куда-то исчезли. Как говорит наш эксперт Дивайбери Натвич Чучмай, сейчас включились инстинкты. Вот, и действительно, инстинкты выживания, они сейчас доминируют. Поэтому корпоративная культура, конечно, не сдают, Сдают сейчас серьезный экзамен. И это очень серьезный вопрос. И, как вам сказать, здесь... Ну, конечно, как мы уже говорили, ценникам, прагматикам проще сдать этот экзамен, потому что они, в общем-то, раньше -то не очень-то ничего обещали, немного не то обещали. А вот тем людям, которые, в общем-то, попытались выстроить корпоративной культуры уже европейского типа, там, заботы о людях, где человек становится человеческим капиталом в компании, где... Владелец понимает, что он придумал, а строить должны талантливые менеджеры, и к ним нужно, соответственно, по-другому совершенно относиться, выстраивать партнерские отношения с ними. Вот, конечно, все это сегодня стоит под очень большим вопросом, все это очень сложно выполнить. Поэтому я здесь рекомендую такой вот простой инструмент. А, нужно взвесить свои силы. Потому что у нас, вот, опять же, почему говорю, для романтика очень тяжело? Вот сегодня несколько там крупных компаний, вышли там с такими популистскими красивыми пиар-компаниями, все как будто вот всех спасаем, помогаем, и вот только наша компания спасет страну от коронавируса. И там эти рекламные компании просто пестрят, там, как они кого помогли, вот, там, какие не маски купили, там, какие аппараты для внутреннего дыхания и вентиляции легкие. Да, только, ну только вот я же стал цвет назвать этих аппаратов. И вот все бросились. Ну я очень рекомендую, особенно среднему бизнесу, вот, не, не бросаться сразу всех спасать, а немножко взвесить свои силы, включить э, здравый смысл, холодный ум, сесть и посмотреть по сторонам. Как вот, когда мы в самолете летим, нам инструкцию стюардесса сочетая, там эта вот инструкция звучит следующая. В случае разгреметизации салона сначала оденьте маску на себя, а потом на ребенка. Вот я всем очень рекомендую сначала одеть маску на себя, потом на ребенка, на тех, кто рядом с вами. Подумать, как людей ваших спасти, которые много лет отдали вашей компании. Вот, как их поддержать, как вместе пережить, как спасти команду, как действительно вот в вашей корпоративной культуре, как вам ответить за те слова, которые вы обещали своей команде. Посмотрите под ноги, наведите порядок в своей команде, позаботьтесь о здоровье людей, действительно выполняются ли, если вы работаете, вы сегодня подвергаете людей риску очень серьезно. Все ли вы сделали для того, чтобы ваши сотрудники были здоровы, были сыты, хорошо себя чувствовали? Насколько это большой стресс для них этот кризис? Мы уже об этом вообще не говорим. А когда с нашими партнерами разговариваем, со шведскими или, или американцами, они, у них на первый план сегодня вышло то, что людей нужно поддерживать, психологически поддерживать. Они всем рекомендуют руководителям сегодня обязательно проводите собрание, даже если это онлайн или удаленная работа. Обязательно там раз в неделю. Говорите с людьми просто о жизни, как они себя чувствуют. Вот, проявляйте какую-то определенную заботу. То есть вот, сфокусируйтесь на этом, а не на том, чтобы там пытаться догнать какие-то крупные корпорации, которые швыряются деньгами и выдают это за благотворительность. По факту, это просто профессиональная пиар-компания. Не нужно аплодировать. Это не та ситуация, когда нужно аплодировать. Я уже не говорю о том, что на самом-то деле все эти поддержки, благотворительности, которые с ним, они, они все носят очень-очень противоречивый характер в нашей стране. Во-первых, для того, чтобы дать реальную оценку, нужно прочитать Библию и посмотреть, что... как оценивается благотворительность. Да? Если вы... Если ты хочешь сделать благотворительность, сделай это тихонечко, не трубе об этом. Это практически дословно я цитирую Библию. Во-вторых, если э, оценить, насколько большой вклад, его нужно соизмерить с доходами компании, с оборотом этой компании. А желательно посмотреть на обороты в марте, в апреле этой компании. Вот. И тогда мы можем понять, кто сколько дал. Потому что когда люди играют цифрами, там 10 миллионов, 100 миллионов, это ничего ни о чем. Нужно посмотреть какой-то процент. А я когда сопоставлял, сам проводил, то там я вам скажу, что в отдельных случаях это даже не будет 0,1%. Зато вот раздуто очень-очень красиво. То есть включите здравый смысл, заботьтесь о тех людях, которые рядом с вами. Начиная с себя лично, а потом о тех людях, которые находятся рядом с вами. Это будет самое правильное, разумное решение. Это как раз в одном из тоже ваших эфиров я слышала ваше же мнение, что сейчас колоссальный кризис лидерства. Какие типы лидерства в Украине вы считаете непродуктивными и каких ошибок в лидерстве стоит вообще избегать, избавляться от них? Ну, мы, вот смотрите, мы, э, у нас где-то вот с конца марта все наши борды и наблюдательный советы, и дурачи рады, они все перешли в формат зума, и мы вот стали чаще встречаться. меньше время, там полтора-два часа, но каждую неделю. И мы, конечно, вот я видел, как меняется каждую неделю настроение владельцев компании или первых лиц, вот, генеральных директоров. Ну, очень многих в марте... Просто это было вот был реальный стресс и шок. И, конечно, тогда у тебя стресс и шок, как тебе еще вести компанию, передать этот позитив. Но очень многие потом вышли из этого состояния, в апреле вернулись в рабочее состояние. Я очень рад, вот сейчас они держатся. Поэтому лидерство – это прежде всего моральное состояние. Это умение вот, э, держать себя э, боевым офицером, понимать, что… держать удар, понимать, что ты серьезно, понимать, что ты пример для всех остальных. Умение держаться – это самое главное. То есть стрессоустойчивость – это самое главное качество лидера. О нем и раньше говорили. Но раньше эта стрессоустойчивость, она касалась каких-то там рабочих вопросов, да, когда ты находишься, там, с одной стороны тебя борт давит, вот, с другой стороны владельцы или твоя команда, и тебе нужно было держать удар, или рынок на тебя давит. То здесь сейчас, конечно, совершенно другая ситуация, потому что все мы люди, и все мы тоже находимся в каком-то страхе за свое здоровье, за своих близких, вот, и, за, и за достаточно серьезные деньги, за которые мы отвечаем. Но вот эта стрессоустойчивость, она сейчас еще больше обострилась. Стрессоустойчивость. Второе я бы, наверное, сейчас поставил, не знаю, может, я многих удивлю, но состояние здоровья, потому что сила духа формируется во многом от состояния здоровья человека. Если... И на самом деле лидер — это тот человек, который я сегодня даже могу... Например... Это физическое или ментальное здоровье? Или и так и так? Это физическое. Вот первое я... первое я как раз говорю о ментальном здоровье, то есть когда я говорю умение держаться», «сила духа», состояние духа, это ментальное здоровье. Ну, очень важно физическое здоровье. Без физического не будет ментального. И для лидера это очень много. Я очень много значит Я действительно сегодня вижу, когда ребята, те, которые в порядке держат здоровье, занимаются спортом, выбрасываются энергии они сегодня держатся гораздо лучше. Ну и, в общем-то, мы как-то с Ренатой говорили, я уже вспоминал ее сегодня на на эту тему. Рената должна быть по ту сторону экрана с нами. Рената, напишите в комментариях, вы с нами? Да, по крайней, я... В последний момент регистрировалась. Я не могу ее не цитировать, потому что, ну, конечно же, если мы говорим о лидерстве, это, конечно, ее, ее сфера. Я, я практик-лидер, как руководитель, как владелец компании, но Рената это все-таки человек-эксперт, глубокий в этом вопросе, поэтому я, скорее, могу только ее словами говорить. Ну, у нас интересный, вот, интересный диалог был недавно на би клаб и я сказал, что вот сегодня мы, наверное, нуждаемся в таких антикризисных менеджерах, Рината сказал, что нам сегодня нужны кризис-менеджеры, то есть те люди, которые вообще могут постоянно работать в условиях кризиса, потому что кризис будет таким вот, условно говоря, постоянным, будет только меняться его формы, а состояние спокойствия, оно будет очень-очень редким. Поэтому сегодня нужны люди, которые способны, в принципе, просто эффективно управлять компанией в кризис. Вот это я с ней очень согласен, это действительно очень важное свойство. Я всем говорю, владельцам, руководителям такую фразу. Вот представьте себе, что вы боевые офицеры. И вы ведете сегодня, ведете сегодня, не знаю, ваш батальон, роту или армию вашу, вы ведете в атаку, вот вы находитесь под обстрелом. Это, конечно, наверное, невозможно представить, не побывал, не побывал, я тоже не был, слава богу, в таких условиях, но мы это видим хорошо в фильмах сегодня. И нужно понимать, в этот момент всегда говорят одну вещь, нужно держать строй. Задача офицера — держать строй. Снайпер всегда убирает первого офицера. Если офицеры убрали, все, атака остановилась. Поэтому каждый должен осознавать, если он руководитель, что он офицер, и он должен, его задача всего, его миссия — держать строй. Если говорить, ну вот у нас есть такая привычка, что лидеры — они многозадачные. Но сейчас многозадачность заменилась еще такой многорольностью. Когда ты, например, удаленно управляешь компанией, находишься дома, у тебя за тобой еще там, роль родителя — роль мужа-жены и роль бизнесмена. Как вот эти роли сейчас совмещать, которые дают определенную тоже нагрузку психологическую, потому что очевидно, что рабочий день становится длиннее, вопросов тебе нужно решать больше, а психическое здоровье нужно сохранять. Вот как вот эти роли совмещать сегодня? Ну, вы знаете, нам же мужчинам проще с этим, я не знаю. Я ну вот, наверное, вам с ты лучше об этом поговорить, действительно. Я могу сказать, что вот наши западные партнеры – говорят, что они делают. Они сегодня людям дают э, в такие вот несколько часов на выбор в течение дня, который ты можешь выбрать, потому что тебе нужно, не знаю, побыть с детьми или с семьей, или у тебя какие-то есть нюансы. Или вы с супругой должны поменяться, как э, Боря Довиденко, шеф-редактор Лидни, нам сказал, что говорит, я хожу сегодня на работу, это перехожу в другую комнату. Да, вот. Пойти на работу, это в другую комнату. Ну, то есть у каждого есть свои какие-то обстоятельства, конечно, и вот на Западе делают такой инструмент. Да, то есть людям позволяют выбрать... Выбрать какие-то свободные часы в течение дня любые. Я не знаю, я, честно вам скажу, вот мне сложно, я не испытывал какие-то большие сложности, но опять же, это во многом очень индивидуально, потому что, какого размера квартира, в конце концов, у человека. Я вообще за этот карантин рассмотрел свою квартиру. И у меня такая вообще потрясающая квартира с таким большими потолками и таким размером. Я все время раньше думал, зачем мне такая большая квартира? Мы там не жили никогда, там ночевать приходили. Вот, это, но я, мне сложно сказать, вот, я не, я не большие сложности с этим, потому что, по сути, для меня изменилось только то, что я сейчас немножко больше времени хожу в квартире, меньше в офисе, а раньше было на бар. Mm -hmm. вот, собственно, так что, я думаю, что надо, надо приспосабливаться, опять же, у нас не такой жесткий карантин, что нельзя выйти на улицу, прогуляться. Я себя поймал на мысли, что я сейчас в парках провожу гораздо больше времени, чем раньше. Вот, и это регулярные прогулки, минимум 5 километров, раньше этого не было. Человек способен приспособлиться ко всему абсолютно. Вы говорите, что вы мужчина, вам проще. А в чем отличие женского от мужского лидерства? Ну, во-первых, мужчины — это вообще безответственные шалопаи, начнем с этого. И они вообще, как сказать, когда мы попадаем в какие-то кризисные ситуации, то, в общем-то, конечно, дамы проявляют больше ответственности, как и в принципе в жизни. И, конечно, это проявляется во время карантина. Поэтому, ну, дамы, наверное... Наверное, дамам сегодня сложнее, я думаю, потому что на них действительно лежит ответственность и за детей, и за семью, и за того же мужчину, который, в общем-то... Ну, наверное, я так, я так предполагаю, что у каждой дамы сегодня, наверное, дома появился просто еще один ребенок, потому что вот муж теперь не уходит, и это фактически еще один взрослый ребенок. Да, он муж по ту сторону экрана ходит, еду себе ищет. Я тут пытаюсь ему сказать, ты выйдешь сегодня из этой комнаты или нет. Иди. Я, например, дома без супруги тоже ничего не могу найти. Это просто катастрофа. Я вижу, как ей сейчас сложно, потому что она у меня бизнес-леди, и она сейчас действительно она должна заниматься приготовлением пищи регулярно, убирать дома регулярно. Я считаю, что вот, кто больше всех на пострадал, конечно, дамы. У них нагрузка выросла. Что, ну, сейчас, например, человек, который приходил к нам, убирал квартиру, да, он не может приходить. Это все легло, конечно, в первую очередь на, на, на даму. И я думаю, что для них это, это серьезная проблема. Ну, наши шведские коллеги говорят, что Девушки — это более продвинутые модели человека, да, если мы говорим языком компьютеров. Это даже доказано на физиологическом уровне, между, оказывается, между левым и правым полушарием у дам немножко толще этот мостик, который связан левое и правое полушарие. Тогда вот нейроны бегают быстрее, поэтому женский мозг более совершенен с точки зрения физиологии. Вот. Я иногда шучу, говорю, что мужики, нам с вами везет, только вот мы бы давно уже не выжили, потому что дамы более совершенны. Вот, и мозги более совершенные. Нас спасает только одно, что они редко не пользуются. Поэтому, ну, сейчас мы с вами находимся онлайн, я могу пошутить тогда, вот я не рискнул бы, если мы были, конечно, в офлайне. Вот, хорошо, тоже как бы слышала вашу м -м, версию, что карманы — это самый чувствительный орган человека, и в карман нужно попасть через сердце. Как сегодня достигнуть сердца клиента? То есть что должно измениться в отношении маркетинга и клиентского опыта? Да, вы знаете, у нас, ну, я говорю, что последние годы Украина – это самая романтичная страна Европы. У нас действительно сегодня очень много романтизма. Иногда это хорошо, иногда это перебор. И мы немножко вот очень часто бросаемся в крайности. Вот мы там в 90-е все делали только за деньги, сейчас мы все делаем без денег или не ради денег. Но нужно не забывать, что, в общем-то, капитализм происходит от слова капитал. Деньги имеют большое значение. И у нас вот не сформирована еще культура такого, как так свободного, открытого отношения к деньгам. Мы очень часто уходим от этих тем, или как-то стесняемся, но деньги имеют значение, имеют большое значение. И, конечно же, когда мы в бизнесе выстраиваем наши товарно денежные отношения с клиентами, нам нужно очень понимать, что ну, на B2B мы всегда часть затрат нашего партнера. Когда мы говорим на биту си то мы тоже должны понимать, что, в общем-то, клиент всегда будет сопоставлять цены и ценность и, и мы очень много фокусируемся на ценности, но забываем, забываем о цене. Но мы привыкли так последние годы, что вот если нам нужно поднять, если у нас выросли наши затраты, мы цену подняли, все очень просто, залезли в карман. И, ну, на самом деле существует три разных типа бизнес-моделей, чтобы не усложнять, да, я вот на, на, своих, на своих программах об этом говорю, но есть. Вот раньше только в одном типе бизнес-модели я говорил ребятам, что клиент никогда не позволит вам залезть в карман. Ваша прибыль находится в ваших затратах. Перестраивайтесь так. Вот этот кризис, он нас очень хорошо подвел всех к этому. Мы сегодня, если даже наши затраты где-то выросли, наши доходы упали, это примерно похожие вещи, мы должны понимать, что клиенты сегодня еще больше закрыли свои карманы, у нас еще меньше шансов перенести наши затраты или залезть в эти карманы, но все сложнее будет оттуда достать деньги. Поэтому нам нужно будет все больше аргументов для того, чтобы объяснить клиенту, чтобы он достал деньги и заплатил. И, конечно же, если мы говорим особенно о B2C, это очень сильно зависит от того, насколько нам удастся выстроить отношения. То есть перед тем, как залезть в карман, нужно коснуться сердца. Как мы коснемся сердца, как мы выстроим отношения? Это значит, что мы должны выстраивать наши предложения не только на рациональных вещах. Мы должны все больше включать каких-то эмоций. Эти эмоции должны... Это не просто эмоции, я бы сказал так. Вы знаете, у нас есть две крайности. Одна крайность, когда отношения очень прагматичные, жесткие, мы не хотим с вами вообще общаться, вот положите деньги, забирайте и уходите. Другая крайность, мы такие холодные, но быстрые. Другая крайность, я называю эти компании не клиентоориентированные, а Вот они так любят своих клиентов, они просто, ну вот все, просто, вот все, мы вас так любим. Они, они просто некоторые задолбали уже своей любовью, честно говоря. Это уже я пришел молока купить, и вы тут начинаете меня любить. Я вот купил молоко и ушел. И вот где-то посередине находится, мне кажется, такая форма отношений, которую я бы назвал ее партнерские отношения. Когда вы честные, вы открыты, вы не стесняетесь, вы говорите с клиентом его языком адекватно, вообще человеческим языком, как нормальные люди, появляется что-то вот человеческое дружеское в этих отношениях. Вы не боитесь говорить о каких-то своих недостатках, вы не боитесь говорить клиенту иногда нет, вот, вы не боитесь говорить, что эти обязательства вы не возьмете, или вы не боитесь ему точно так же говорить, что вот это стоит немного дороже, или не сегодня, вот. Но я я сделаю для тебя обязательно и сделаю это и завтра, Но не сегодня. То есть вот эти отношения партнерские, которые находятся вот, они каким-то образом балансируют. И мне кажется, что вот такая форма отношений, нам больше всего помогает проникнуть в сердце. Потому что если вы будете просто вот стелиться, превращаться в неискренних и пытаться вот рассказывать, как вы их любите с неискренней, неестественной улыбкой, люди все это чувствуют. Мы же с вами знаем, что 70-80% общения, оно невербальное. И когда мы общаемся с клиентом, они все это считывают. А хуже пообещать, потом не выполнить, да? Но при этом, говорит, мы вас так любим, мы вас так, вас так ценим, и вы наш главный э, стул в переговорке, да, как Безос говорит в Амазоне. Алена, это украинская катастрофа. Вот просто украинская катастрофа. Это вот то, что меня, вот, как покупателя самого, весит вот, больше всего. Я всегда говорю, ну если вы не сделаете, не говорите. Это то, что нас, то, что нас не делает европейская страна, то, что нас отличает от Европы. Там очень просто тебе вот, а я хочу дешевле, я хочу быстрее, а я хочу сегодня. Тебе на все скажут нет, нет и нет, если они не могут это сделать. Они честно не боятся говорить нет. У нас же да, конечно. А потом, ой, извините, точно даже с улыбкой тебе начинают каким-то сладким голосом по телефону объяснять, что ну вот они не смогли приехать, или там у них курьер сегодня не вышел на работу, или у них там очень много заказов, но это разве моя проблема? Понимаете? Поэтому, да, вы абсолютно правы. Это, это просто наше украинская Мы, к сожалению, страна безответственных непрофессионалов. Это нас очень сильно отличает от Европы. Это значит, чем нам нужно работать, это тот вывод, который нужно делать после этого кризиса. Повышать свой профессионализм, продолжать заниматься своим делом, не копировать сегодня всех, потому что сегодня все бросились там лекции читать, э, вебинары и так далее. Занимайтесь своим делом. Сейчас очень хорошее время ответить себе на вопрос, вообще в чем корень нашего бизнеса? Какой алмаз, как говорит мой шведский партнер Кристоф Ферлин, какой бриллиант, выбери его и шлифуй его, что ты будешь шлифовать? И поднимать профессионализм в этом. Вот поднимать и поднимать планки профессионализма. И, соответственно, с клиентами выстраивать вот эти честные партнерские отношения. Сказал, отрезал, выполни. А если ты сомневаешься, не обещай. И mm -hmm. все просто. Так вся Европа построена, так она работает. Крутая модель, конечно. Надеюсь, что когда-то мы к ней придем. Сейчас э, тоже есть, так часто пишут, часто пишут, говорят, особенно на тех самых тренингах, вебинарах, что рассматриваете кризис как возможности. У многих, откровенно говоря, уже от этой фразы «кризис – это возможность» дергается глаз. Но давайте все-таки я по позволю себе спросить, открывают ли какие-то возможности, хоть какие-то двери, хоть какую-то форточку нынешняя ситуация для развития бизнеса. Ну, здесь просто используют слово возможности. Ну, это, это правда, что кризис нас многому учит. Вы знаете, что я часто говорю, что на самом деле, ну, это не моя фраза. Журналисты иногда меня цитируют, говорят, что я сказал, что развивает компании всего две вещи. Требовательные клиенты и кризисы. Кризисы приходят раз в 10 лет. Вот используйте этот шанс, потому что все потом... Но ну, когда кризис, мы из кризиса выйдем, у нас будут развивать требовательные клиенты, которых я рекомендую там вот, иметь разумное количество, 10-20%, иначе они могут... Не развитие а убить. Это формула Ницше, да, все, что нас не убивает, нас сильнее. Но вернемся к кризисам. Дело, в том, что, дело не в том, что кризисы какие-то открывают перед нами возможности. так упаковали, чтобы красиво звучать. Дело в том, что кризисы у нас как раз, у нас все забирают, что у нас было. Они выталкивают нас от точки комфорта. Они, лишают, они как раз лишают нас возможностей зарабатывать деньги легко. По инерции. Поэтому на самом деле кризисы не создают возможности. Они нас лишают у вот тех халявных возможностей, которые были. И создают условия, то есть кризис, по сути, это вот то, что называется шаг вперед, из резот пинка сзади. Ты просто оказываешься в такой ситуации, когда все, жить по-старому невозможно. Все, ты не можешь просто вот расслабиться, принимать решения по инерции, жить по инерции, вот, где-то что-то не недорабатывать быть немножко неэффективным. И вот это та ситуация, когда ну, ты просто загнул в угол, и что ты сделаешь? Ну, ты вынужден крутиться все. Денег нет, клиентов нет, а жить нужно Бизнес это же вот, я когда до кризиса говорил предпринимателям, что мы когда начинаем, у нас в Украине сложилась такая иллюзия из-за отсутствия конкуренции последние 20 лет, у нас сложилась иллюзия, что человек пошел заниматься бизнесом, он открыл компанию, он обязательно будет прибыльным. Я говорю, ребята, это чудо на самом деле, вам гарантированы риски, затраты и убытки, а если будет прибыль, это чудо, это, это понимает весь мир, вот цивилизованный мир западный, кроме Украины. Но вот, когда наступает кризис, и мы наконец-то это понимаем, вот что оказывается, компания это не только про прибыль и выручку, компания это про затраты прежде всего. Выручка может быть, может не быть, как и прибыль, а затраты никуда не уходят. Один из наших партнеров Баркар любил шутить, говорит, понимаешь, быть владельцем бизнеса это такое интересное состояние. Вот утром проснулся, говорит, я еще зубы не почистил, ничего не сделал, кофе не выпил, уже должен, потому что зарплата уже идет, аренда уже идет. И вот кризис такое прекрасное состояние, когда ты вдруг понимаешь. Вообще, ты начинаешь задавать себе наконец этот вопрос. Нафига мне все это нужно? Зачем? Ты начинаешь перед, вот, просто анализировать. Я по себе знаю. У меня год не доходили руки до каких-то там статей затрат, которые были второстепенными. Ты всегда вот, просматриваешь основные какие-то вещи, которые определяют все стоимость. Сейчас я просмотрел каждый листочек, каждую туалетную бумагу, абсолютно каждую ручку, все просмотрел. Когда бы я еще сделал это? И оказывается, что какими мы не бы не были, еще очень много возможностей что-то уменьшить или, или, или сделать по-другому? Okay, Окей, вот. а если ты говоришь, что в кризис тебя развивают требовательные клиенты, но при этом эти требовательные клиенты не готовы за это платить, как развить культуру, чтобы клиенты платили за ту требовательность, которую ты выполняешь? Нет, нет, нет, я нет, <связываю> что развивают или кризисы, или требовательные клиенты. Вот mm -hmm. когда, вот до кризиса, нас развивали требовательные клиенты. Тех, кто работал с требовательными клиентами, они а избегал их. Большинство компаний избегают требовательных клиентов. Именно поэтому лидерами становятся единицы, поднимаются наверх. Mm -hmm. ну, две причины. Потому что одни компании избегают требовательных клиентов, другие бросаются на них как на амбразуру и просто гибнут, потому что слишком много этих требовательных клиентов пускает, они их разрывают просто. Вот. Когда, мы говорим о... Но, когда мы говорим о кризисе, конечно... Особенно, если мы говорим о интеллектуальном контенте. У нас, в принципе, нет уважения к интеллектуальному контенту. есть сегодня мы видим сами, я думаю, что многие такие организации, как и вы, видите, что, конечно же, люди все почему-то считают, что новости или вот такие вебинары или что-то еще, сейчас должно быть бесплатно. Почему? Я не понимаю. Я в супермаркете вижу только, что цены на некоторые продукты стали дороже. Мне Я читала не... ваш пост. Попробуйте зайти в супермаркет, набрать корзинку еды и выйти не заплатить за нее. Почему вы приучаете себя не платить за контент? Вот прямо очень ценно. Это... Ну, это у нас... Тут, как вам сказать, здесь есть много разных причин, но если это кратко подытожить. Ну, во-первых, нет культуры и принципа уважения к интеллектуальному контенту, вообще к интеллектуальной собственности. Она считается, что вот, если человек там, ну, ну ты что, тебе сложно там просто, да ну дай мне совет, ну, какая проблема там, ну, дай мне совет. Но стоимость совета каждого человека может для тебя превратиться совершенно в другие, ну, серьезные деньги, и эти советы стоят очень серьезно. Это раз. Во-вторых, ну, с другой стороны, здесь э, в оправдании, в общем-то, людей, которые сегодня не готовы платить за советы. Я должен сказать, что, к сожалению, ну, мы еще та страна, в которой очень мало качественных советов. Мы, конечно, страна, в которой там в консалтинговом бизнесе, ну, я не хочу называть там какие-то цифры, но, наверное, большинство людей, это все-таки либо непрофессионалы, либо эфиристы. И вот, знаете, в 90-е были такие наперстночки у нас, наперстки, которые играли. Вот эти наперстки, не остались, просто форма их меняется. То пирамиды какие-то становятся, то сегодня очень много этих разных там, гениев, экспертов, консультантов и гуру различных, которые собирают стадионы и вещают им. Наш, наш шведский партнер называет проповеди, собирают и проповеди им читают. Ну, мы, к сожалению, к сожалению, нет доверия к тому контенту, который сформирован Это тоже нужно время и, конечно же, нужно доказать, что то, что ты говоришь или то, что ты делаешь, это действительно стоит денег. Поэтому тут есть как бы сторона, ну, с двух сторон есть проблема. Ее нужно вместе решать. Вы, например, очень профессиональная организация. Я даже вот, мы с вами первый раз сегодня беседуем, но я даже посмотрел потом, как ваши коллеги готовились к этой встрече, да? как вот э, мне ставили определенные там задачи. Это говорит Спасибо только... команде, команда нас тоже слушает. Ребята, вы реально огромные молодцы. Да, это правда, многие безответственно относятся. Я это сразу считываю, что мы же тоже занимаемся подобными вещами. Здорово, спасибо. Вот у меня как раз было в этом плане вопрос: когда э, совет бесплатно давать, вроде как неправильно, да? За твой совет должны платить. Но как подтвердить твою экспертность, твой профессионализм, если бесплатных советов ты не раздаешь? Это вот самая палка двух концов. Ну, вы знаете, если ну, есть, есть разные советы. Вы можете дать совет там, другу, знакомому или просто вот в рамках вот такой беседы, как мы с вами сегодня. Тут здесь речь не о деньгах, это и не все нужно, в общем действительно вот, обязательно... И при... можно монетизировать. Да, не все нужно можно и нужно монетизировать, но есть целые бизнесы, построенные на советах. Да? Вот, например, там те же вот «Дурачи Рады», которые мы создаем, это «Бордейт» и два Рады», называется на английском, или «Дурачи Рады». Это уже профессиональный бизнес. Роль которого как раз вот не просто давать советы, а приносить внешнюю экспертизу в компанию. Это, конечно, это бизнес, но, опять же, если, если, поверьте, если человек эксперт, и он профессионал высокого уровня, ну, это видно сразу, очень быстро. Это считывается буквально за очень короткий разговор или за одну встречу в борде, Поэтому в этом бизнесе очень часто существуют такие вот пробные знакомства, да, когда мы можем пообщаться, и это, это очень сразу быстро понятно. Особенно, когда задаются человеку конкретные вопросы. Mm -hmm. Ну, а если, если как, не знаю, у меня есть какая-то своя методика, да, как определить человека, как я выбираю себе советников, например, да, или людей, которых бы я просто послушал. Здесь же, понимаете, чем серьезнее люди в бизнесе, тем для них все менее значим фактор денег, а все больше значим другой фактор – это время. То есть, если вы работаете… Кто ваша аудитория? Если вы работаете с аудиторией начинающих бизнесменов, ну, для них, наверное, серьезный фактор – это деньги. Они, конечно, они, они вот, если даже не я сталкивался иногда с такими ситуациями, я, если даже они заплатили деньги, они очень нервничают. И мужчины, они, у, них, у них мозг закрыт, они вот там все вот в этих нервах, переживания, как много я заплатил, и этот мозг просто не пускает никакие разумные мысли, и в итоге они не получают никакого результата, это переживание все перечеркивает. Но когда вы работаете уже с компаниями, там, с первой сотни функций это совершенно другое отношение. Они редко когда со мной торгуются, они, ты называешь цену, они ее оплачивают, но там другой риск. Там для них самое главным ресурсом является время самый ценный ресурс это время и эти компании или эти люди больше ценят время чем деньги потому что для них как говорила стаб бендер время которое мы имеем это деньги которые мы не имеем Я и здесь, mm -hmm. здесь здесь совершенно другой подход конечно здесь эти люди у тебя если ты здесь не доказал не подтвердил свою экспертизу которую ты заявил у тебя будет только один шанс обмануть таких людей я здесь полностью поддерживаю по поводу времени, потому что, как вы знаете, мы занимаемся бизнес-мероприятиями, наша аудитория — топ-менеджеры и владельцы бизнеса. И очень часто я внутри команды говорю, что мы не конкурируем продукт с продуктом, ивент с ивентом. Мы конкурируем, собственно, за время клиента, куда он захочет его инвестировать. Инвестировать в наш ивент или поедет там на какой-то другой ивент. У нас были примеры, когда клиент выбирал, он поедет в Лиссабон на веб-саммит или останется в Киеве на встрече с Келлом Норстром, кстати, шведский на которого вы хорошо знаете. Да, я говорил, я что, ваш... что да. нельзя сравнивать этих два ивента. Вебсам и келнорстром это две совершенно разных бизнес-встречи. Но в зависимости от таких, тех задач, которые перед тобой стоят, ты инвестируешь свое время. Поэтому полностью согласна. Поддерживаю. Да. Да, это то, это, это то чему нам тоже нужно будет еще учиться украинцам это ценить свое время и относиться, и ценить время других, в том числе наших клиентов. Но вообще, вы знаете, здесь. Вы вот вспомнили э, Келнер, Норстама, да, шведского экономиста и гуру. Э, я, вот шведы, например, они говорят, что в бизнесе все равно при всех прочих равных, прежде всего, это отношения. Вот как бы мы ни говорили там о цифрах, о моделях и бизнес-моделях и так далее, все равно очень важным является отношение. Поэтому очень важно и очень много зависит от того, как вы ваша дальнейшая работа с вашими клиентами, как им удастся выстроить с ними отношения. А отношения эти во многом выстраиваются на софтовых вещах, вот, на восприятии друг друга, да, на той культуре, которую демонстрирует компания. Это такая очень тонкая грань, она только приходит в наш маркетинг. Вот Я думаю, что мы, наверное, последний год перед кризисом мы только стали этим заниматься. Когда мы стали понимать, что, ну я это обычно говорю так, вот, в украинском бизнесе 90% компаний, там владельцы еще, они либо у руля, либо находятся рядом. Это значит, что э, они очень сильно влияют на эти компании. И вот внутренний мир каждого этого владельца он рано или поздно ретранслируется на культуру этой компании, просто отображается. И поэтому эти компании очень похожи на своих владельцев-основателей, потому что в Украине это не просто владельцы, это еще первое, крайне редко второе поколение, а часто первое поколение предприниматели основателей Это особые люди, и это не просто владельцы-держатели акций, это основатели. То есть они предопределяют эти культуры, и очень сильно на них влияет. И вот получается, что а вот эта корпоративная культура в итоге, она создает, она в итоге влияет на то, что называется опыт клиента. Когда мы приходим в какую-то компанию, мы очень быстро это считываем. И в итоге получается, что внутренний мир владельца отображается в корпоративной культурой, а корпоративная культура влияет на наш потребительский опыт. И вот это формирует определенную такую софтовую оболочку, которую невозможно практически описать, которую мы можем только считать, когда вы заходите в какой-то магазин или даже звоните в какую-то компанию. Или когда вы... Я очень часто, когда мы перед тем, как начать работать с компанией, открыть, ну, создать борт, я прихожу, захожу, например, в туалет или на склад. И вот там ты видишь эти софтовые вещи, там все это проявляется. Вот там отображение вот, внутреннего мира владельца. Вот это очень-очень важная софтовая вещь. И если контакт на этом уровне состоялся, если вы приняли культуру... Очень часто люди говорят, я купил в этой компании, потому что это было дешевле. Это неправда. Они рационализируют. А если... Понаблюдать за этим человеком, или если бы он откровенно себе ответил, очень часто мы покупаем, потому что нам это просто нравится, потому что вот мы принимаем эту культуру, это тип поведения, который они демонстрируют. Мы это считываем невербально, нам это нравится, нас это притягивает, а вторых другие факторы уже, они, они становятся просто дополнительными интерстепенами. Да, здорово. Uh, у меня сейчас будет вопрос от нашего партнера издания Проман, и хочу напомнить нашим участникам, кто нас слушает, что вы тоже можете задать вопрос Игорю. Сегодня он с вас не возьмет за это деньги, так же, как и с меня. И я на самом деле благодарна карантину только за то, что я имею возможность сегодня общаться с вами. Мы много ли знакомы, пересекались на оффлайн мероприятия, но так общаться еще не было у меня возможности. И я тоже благодарю за, за то, что вы смогли уделить время и сегодня поговорить с нами... Алена, а я вообще хотел брать деньги, но теперь мне уже неудобно будет, раз вы сказали, что без денег. Сегодня без денег, да. Сегодня у нас в поддержку наших, э, наших гостей, наших участников, наших клиентов, которым действительно нужна поддержка таких же думающих э, людей из бизнеса. Итак, мой вопрос от журнала «Прома». А в настоящий момент мы переживаем всплеск онлайн-менторства. Каждый день проводятся какие-то стримы с полезными советами для руководителей. Как лично вы для себя определяете, полезен ли вам тот спикер или не полезен? И есть ли какие-то четкие критерии полезности спикера? Ну, мы вот когда начинали наш проект Диваби еще 13 лет, даже 14, в этом году будет 14 лет, осенью будет лет назад, наш шведский гуру Кристоф Элинг, он сразу говорил предпринимателям, которые приходили к нам, владельцам компании, что найдите себе ментора. Это очень важно, действительно. Но вот каким этот ментор должен быть? Здесь, конечно, каждый человек определяет для себя, но я могу назвать свои критерии. У нас с этим беда, потому что мы, у нас, наша страна, помимо тех проблем, которые я уже перечислил, имеет еще проблемы с критичностью мышления. У нас на отсутствует критичность мышления. Она, ну, это, это та вещь, которая должна воспитываться еще в школе, наверное, в университете, наверное, в школе даже. И, конечно же, мы бросаемся вот на каких-то ярких павлинов, которые умеют распустить хвост красивый, в которых подвешен язык хорошо и так далее. Я бы, я бы был очень осторожен с, с очень яркими публичными личностями, крайне осторожен, да. которые зарабатывают своей публичностью. я бы сказал так. Я не говорю о всех, но к ним нужно предъявлять больше, более, больше критических вопросов. Второе, как я для себя беру, и, конечно же, практический опыт этого человека. И это нужно детально изучить, что этот человек сделал, каким серьезным, выдающимся проектом он имел отношение. Mm -hmm. Это определяет его уровень. Следующий важный критерий, кто даст рекомендации на этого человека. У меня есть несколько людей, которые являются для меня фильтром. Я просто позвонил, спросил, скажи, что ты... Ты знаешь такого человека, или ты его видел, был где-то, встречал, что ты скажешь о нем? Вот рекомендации — это сверхважно. И это то, тоже то, что мы еще не, чему мы только учимся, не до конца понимаем. На Западе в этом бизнесе репутация — это все. Это очень важная вещь. Но еще, наверное, я, я всегда, если практически дать советы, я обязательно читаю этих людей. Не только смотрю, но и читаю. Какая глубина мысли, что они пишут, как они излагают свои мысли. Как говорят, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Нужно прочесть какие-то колонки. Дальше для меня, наверное, последним наверное, таким важным критерием для меня является скромность этого человека. Ему нужно посмотреть в глаза. Не знаю, желательно бы в живую, конечно. Вообще менторство в веб-пространстве, это, конечно, достаточно сложно. вот если мы говорим о серьезном таком контакте, контакте постоянно с ментором, то, конечно, человеку нужно посмотреть в глаза. Скромность человека — это важный аспект. Ну, скромность — это вообще не украинская черта, мы-то пытаемся этому учиться у шведов, но у нас тоже есть скромные, великие люди, Вот я на это обращаю внимание. Мы в прошлом году привозили под задачу одного из украинских заказчиков, экс-креативного директора компании Они... э... Его зовут Кен Сегал, он написал две книги «Сила простоты», «Искусство упрощения». И это тот самый человек, который создал букву «Ай» в линейке всей продукции iPhone, iMac. И, собственно, когда мы увидели скромность этой личности, нашему восторгу не было просто лимита какого-то, когда ты видишь настолько талантливого человека, который вложил столько лет в Apple и так скромно ну, как бы себя вел здесь, на публике, среди аудитории обладает глубочайшей экспертизой. Это просто подтверждаю, что скромность украшает э, талантливых людей. Вы понимаете, ну, не зря же говорил э, Сократ, что чем больше я знаю, тем больше я не знаю. И на Западе, вот в западной культуре европейской, это очень укоренино. Там есть, что, что принципиально отличает нас от них, вот что говорят великие люди. На Западе ты должен каждый день доказывать свою экспертность. У нас в Украине ты однажды где-то выскочил, что-то заработал, и всю жизнь на это живешь И в этом есть большая проблема. Поэтому, конечно, они ведут себя скромно, там есть такая зависимость. Чем более великий человек, тем он ведет себя сдержанно и более скромно. Нам этому нужно учиться, поэтому я бы вот обратил на это внимание. Конечно. Что посоветуете почитать нашим руководителям для вдохновения для прокачивания скиллов лидеров? Ну, для... Вообще, прежде всего, я посоветую хорошо спать. Вот, а чтобы хорошо спать, надо провести правильный вечер. Вот, и есть хороший анекдот сейчас, знаете, который я часто вспоминаю, который звучит так, что, значит, в каждом скором поезде быстрее всего к станции назначения приходит вагон-ресторан. И многие сейчас пользуются этой методикой, это кризис быстрее проходит, когда там бутылочка за бутылочкой, и, в общем-то, с этим нужно быть очень осторожным, и вот для лидеров сейчас это тоже важный аспект, вот держать себя и, конечно, хорошо высыпаться. Но, ну, и как сразу перед сном, конечно же, лучше считать, чем смотреть новости, в прошлом году «Новое время» делали такую подборку, посоветуйте несколько книг. Я посоветовал три книги. Я вам скажу, что ничего особо не изменилось в моих советах. Я сегодня, ну, может быть, я добавлю, наверное, нужно, если вы говорите, о да, «Вдохновение лидерства», обязательно уже прочесть великую книгу Стив Джобс. Это книга э, Айзексон, да, по-моему, написал, который биограф великий. Вот есть там книга, другие книги Джобса, нужно читать именно Айзексон, это великий человек, который написал би биографии многих известных людей. Э, это ну, очень важная книга для всех, наверное, предпринимателей, прежде всего. Но обязательно я рекомендую прочесть книгу «Фактология» Ханса Рослинга. Это тоже великий швед, который, к сожалению, ушел из жизни. Мне еще повезло, я с Томбольмой был на его выступлениях. Это книга, наверное, которую я рекомендую читать вот в балансе с Харари. Харари очень раскрученный и модный. Ханс Рослинг менее модный и раскрученный, но Рослинг дает позитивный взгляд. Он говорит о том, что мир улучшается, мы просто не видим этого и не считаем. Если посмотреть на мир через цифры, через статистику, это невероятно интересная, легко читающая книга, которая многими фактами цифрами покажет нам, в каком мы невероятном мире живем, который постоянно на самом деле улучшается. Она хорошо балансирует вот этот трагизм Харари, который нагнетает постоянно конец света. Сейчас, сейчас вообще точно на Харари нужно приостановиться. Его нужно прочесть, но, но не в карантине. Ты вообще из депрессии не выйдешь. А вот фактология Рослинга сейчас очень хорошо поднимет настроение и, и выведет, вернет вот к тому, чтобы думать об о будущем. Очень рекомендую прочесть книгу Лагом. Есть много разных авторов. Лагом, некоторые считают, что это такая шведская версия датского Хьюги. Ну, шведы-датчане такие исторические конкуренты. На самом деле это совершенно разные вещи, это не хьюги. Хьюги слишком простая вещь, вот да, это такой уют там возле камина с э, вином или чаем в пледике. Но лагом это целая философия жизни. Мы вот стараемся к Дивоби нести эту философию жизни вообще в украинскую жизнь, в украинский бизнес. Это отношение к деньгам, к, к еде, к вину, к детям, ко всему абсолютно. Я очень рекомендую, это целая вот философия жизни шведов, который помогла им стать вот такой невероятно великой нации, которая номер один по инновациям, многим-многим многим вещам они первые лидеры в мире. Это Лагом. И я очень-очень рекомендую прочесть книгу нашего сегодняшнего министра иностранных дел Дмитра Кулебы, которая называется «Вейна за реальность». Во-первых, эта книга написана в украинском контексте. Она будет очень интересна, она очень вот такая наверное, ну, хорошо описывающие все события, которые с нами происходили, ну, используя как пример эти события. Но эта книга является для бизнеса, для и руководителей, и владельцев, и особенно маркетинг-директоров, пиар-директоров. Это очень такой хороший, пассивный код вот по коммуникациям, стратегическим коммуникациям. Ну, я бы сказал, такой путеводитель вот по миру там, экономики, вот этой нашей а, мира постправды и я бы даже сказал, в определенной степени даже такой путеводитель вот, и для многих интеллектуалов. Очень рекомендую видно за реальность метро Это те книги, которые, вот, например, мы в Диваби весь последний год, мы их дарим нашим клиентам, нашим гостям, и вот, все вот, нам высказывают большое благодарность за это. Я хочу выразить большую благодарность, Игорь, вам сегодня за то, что так четко, системно и по делу рассказали, что нас ждет дальше. Я уверена, что каждый из слушателей вынес для себя хотя бы одну ценную мысль. Я считаю, что час инвестированного времени в ценную одну идею — это уже крутая инвестиция. Тем более от такого эксперта, как Игорь. Я благодарю вас. Было очень ценно. И мы обязательно завтра, как всегда, по традиции опубликуем ключевые тезисы и идеи, которые сегодня были озвучены в эфире. Алена, спасибо большое. Да, Было очень приятно поговорить с вами, с так, с так, увидев вашу позитивную улыбку. Спасибо большое. Друзья, всем спасибо. Вот там тоже тут пишут спасибо за эфир. Было очень полезно и классно. Спасибо, Игорь. Да, спасибо. Никого не вижу, но всем огромное вижу, что было... Я много... вижу. Вижу. Спасибо, спасибо, спасибо. Прямо пишут спасибо. Посыпались вам благодарности. И я еще раз подтверждаю спасибо за эфир. Да. Спасибо всем, кто был с нами. Да. Все, всем пока. пока.